Данная инструкция поможет вам самостоятельно создавать карточки товаров в системе Хаббер. Шаблон для заполнения вы можете запросить у своего личного менеджера. Для начала зайдите в ваш кабинет в системе Хаббер и следуйте инструкциям. Первое, что мы с вами будем делать, это создавать карточку товара с нуля. Для самостоятельного создания карточки товара вам необходимо перейти в закладку «Мои товары» и нажать на зеленую кнопку «Добавить товары». Из всплывающего списка выберите пункт «Создать товар». Перед вами откроется пустая карточка товара. На первой вкладке «Основная информация» вам необходимо будет заполнить обязательные поля. Название, артикул, торговая марка, бренд и описание. Важно, перед заполнением полей обязательно ознакомиться с требованиями контенту, обратившись к личному менеджеру. Итак, сейчас заполним карточку нашего товара. Возьмем, к примеру, автомат виртуальной реальности. Прописываем название прописываем обязательно артикул. Если же артикула нет, Хабер генерирует его самостоятельно. Торговая марка бренд мы знаем, что это торговая марка бренд и описание. Далее переходим на закладку категории опций и выбираем нужную категорию товара из всплывающего списка. Если вы не знаете верную категорию, всегда можете ориентироваться на категорию, указанную в подобном товаре на Marketplace «Розетка». Для этого нужно просто зайти в карточку товара на «Розетке» и обратить внимание, в какой категории лежит этот товар. Итак, мы знаем, что это у нас категория «Интерактивные игрушки». Поэтому можем сразу прописать первые буквы, названия И Хабер подтягивает нужную категорию. После выбора корректной категории вам необходимо поэтапно добавлять опции маркетплейса, например, цвет, размер, вид и так далее. В опциях выбирайте либо нужное значение, либо, если возникает текстовое поле, вносите его текстом согласно требований к контенту. Мы видим, что Хаббер рекомендует на этот товар 8 опций, которые являются фильтрами на розетке и по ним человек сможет искать ваш товар. Мы можем выбрать вид, к примеру, далее переходим к другой размер, прописываем размеры, габариты и так далее. Если нет необходимых значений в предложенных вариантах опций, вы можете добавить данную опцию как опцию вашего прайса. По данным опциям ваш товар будет искать на маркетплейсах, поэтому мы просим вас заполнить максимум возможных опций для каждого товара. После же добавления всех нужных опций нужно перейти на вкладку «Цены и поставщики». И в пункте «Розничная цена» нужно прописать цену, по которой вы хотите, чтобы ваш товар продавался на маркетплейсе. А если вы хотите, чтобы на маркетплейсах ваш товар отображался с перечеркнутой ценой, нужно добавить в пункт «Старая цена» завышенную цену, которая будет отображаться перечеркнутой. На последней закладке «Изображение» нужно добавить фотографию товара. Обязательно ознакомьтесь с требованиями ко всем изображениям к вашему товару. Нажмите «Добавить изображение» и выберите изображение товара на своем компьютере. После этого нажимаем кнопку «Сохранить». Все. Все. Итак, ваша карточка товара готова, и можно ее отправлять на модерацию. Для этого нужно снова зайти в карточку товара через карандашик. И на первой вкладке «Основная информация» передвинуть ползунок под надписью «Интеграция с маркетплейсами». Добавить на маркетплейсы. И нажимаем кнопку «Сохранить». Советуем вам качественно заполнять карточку товара для того, чтобы наши контент-менеджеры быстрее промодерировали ваш товар и пустили на продажу на маркетплейсах. После добавления товара на маркетплейсы возле кнопочки редактирования появилась корзинка. Это значит, что товар находится на модерации у наших контент-менеджеров. Если же на ваш контент будут какие-то отправки от наших менеджеров, эта корзиночка будет красная. Если же товар будет выставлен на продажу на маркетплейсы, корзинка станет зеленой.